Февраль на исходе, палитра чиста, и холод прилютый. В метелях прилюды весенних мелодий играется листа. Февраль на исходе, палитра чиста.